Всем привет, друзья! Вы на канале Ziffaz. Сегодня у нас Draft Challenge. Такого я еще не делал, но видео получилось очень интересно. Надеюсь, оно вам понравится. Парни, перед началом не забывайте оформить лайк и подписку. Также пишите какой-то крутой комментарий. Instagram, Телеграм. Все ссылочки в описании. Надеюсь, вы зайдете и обязательно подпишитесь. Очень надеюсь, что это видео вам понравится и я желаю вам приятного просмотра. Но перед началом важная просьба, которая очень сильно поможет моему каналу. Не знаю, многие из вас заметили, либо же нет. Сейчас статистика очень слабенькая. Видео плохо набирают и поэтому есть момент, о котором я хочу вас попросить. Сейчас, кто смотрит это видео, переходите вниз, подписывайтесь от канала и сразу же подписывайтесь и нажимайте колокольчик. Нужно возродить канал и чтобы YouTube понял, что выходят видосики, есть активность. И вы показали этой платформе, что мой канал жив и стоит продвигать видео. Надеюсь, вы мне поможете и YouTube поймет, что мой канал все-таки достоин продвигаться дальше и я буду вас чаще радовать годным контентом. Все, ну вот теперь точно переходим к видео. Итак, собственно, в чем прикол сегодняшнего челленджа? Моя задача Собрать драфт и проверить, возможно ли выиграть его, играя только навесами. Да, как вы все знаете, часто вовсе не имба, поэтому будет очень интересно собрать такую команду, которая поможет мне в этом, и вообще посмотреть, насколько это реально и куда я смогу пробраться непосредственно с таким челленджем. Короче говоря, надеюсь, получится интересно. Давайте начинать. Заходим в драфт 15 тысяч монет. Улетает. Вот такие схемы мы имеем. Нужно выбрать какую-то такую максимально схему с флангами, чтобы я мог круто навешивать. Надо хорошенько подумать. Как мне кажется, 4T3 удержание будет лучшим. В там все-таки есть и фланги, есть и опорная зона, которая будет помогать доставлять мячик полузащитникам. Итак, первый игрок Вау, ну у Бензома должен быть неплохой хединг. Так, игра головой 99, Вот эта карточка залетает к нам в сквад, Это будет наш первый игрок. Итак, левый фланг текущий игрок. Кто же это будет? Надеюсь, что-то годное. Неймар, Неймар и Нани. Неймар, конечно, очень интересный, очень крутой, но все-таки Эден Азар будет круто навешивать, передача 90, и вообще по характеристикам Эдена Азара он очень хорошо будет помогать навешивать, все-таки у него длинный пас 88, короткий пас 92, навес 84, все на достойном уровне. Плюс, кстати, по сыгранности он подходит, поэтому Карима Бензема не будет скучно, и как раз удобные навесы будут лететь чисто на голову Бензема. Итак, справа, кто же у нас будет? Должен быть хороший игрок, Горинча! Вау, горинча, да. Горинча имеет отличные вообще статы. На вес 95, по-моему, без вопроса, кого брать. Берем именно его вот пока что. Этот склад мне очень нравится. И под игру навесами он безумно круто должен зайти. Итак, центральный полузащитник, тут игрок будет похуже. Тоже будет. а похуже игрок, нифига. Бакбумыч. С прошлого обзора парни. Залетаем и смотрим прошлый обзор. И реально. Погба там такие вещи забивал. Берем Бакбу. Этот драфт обещает быть супер сочным. Так, следующий. Годнота должна быть. Ну, годнотой бы я это не назвал, конечно Можно взять по линию, но не знаю Статуи у него довольно средненькие Под Сигнес Хендерсон, давайте его возьмем Итак, следующий игрок ринату Санчеш, ну, тут такое, конечно, просто взял лишь бы взять, но пусть будет. Итак, линия обороны, начнем с левого защитника, который тоже, в принципе, сможет помогать нам навешивать. И тут э, Бен Чилвелл, Бен Чилвелл, карточка у него довольно годная, у него хорошие характеристики. И на вес 94 тоже будут помогать, если вдруг он будет забегать в атаку. Итак, первый центральный защитник, тут кто-то должен быть очень годный, Фабиньо, но ну, Фабиньо... Милитао! Милитау просто имба Посмотрите на эти статы, плюс Бразилия выигрывает Как я и говорил, Бразилия может выиграть Копа Америка И у него будет еще улучшение, Но не сегодня, пока что играем версии 94 и берем именно его Чувак из Реала, он очень круто зайдет И если мы найдем какую-нибудь икону в центр поля Итак, второй центральный защитник, тут карточка должна быть чуть хуже Пропустим это Правый защитник, тут должен быть какой-то годный игрок а, Розер Рожер Розер. Валентин Розер, ну у Розера неплохие статы, берем именно его, он как раз французики неплохо заходят, кипера пока оставлю, возьмем кого-нибудь еще в защитку, нам нужен игрок, который займет место нашего номерального бича и тут такое себе честно говоря, можно взять Рикарду Перейру, который вполне неплохо может стать сюда и вот так мы нет, так мы делать не будем. Просто рикарда определенно станет вот сюда. Следующий игрок, посмотрим, кто же тут будет. А, Менса. Не знаю, ничего хорошего нет. Возьмем кадарабика, возможно хоть что-то будет с ним. Так, следующий игрок. Де Пауль. Ну без вариантов, как-то не знаю. Брать особо некого. Замены не радуют. Следующий игрок, кто же это? Все ненародные. Почему так не везет в этом драфте? Так, парни, давайте. Мне нужно кого-то навешать, мне нужно кем-то забивать. Лукаку! Лукаки, вот эта машина Он будет выходить 100% Я не оставлю этого парня на замене Он обязан будет забивать головой Кисье, ну кстати Кисье, в принципе, если запихнуть Каким-то образом сюда Лукаку И также запихнуть Пауля На самом деле, да, сыгранность Такая себе, все хромает Но Бельгия, Бельгия и вполне Все прикольно выглядит Next карточка, тоже у нас тут? А Коста, ну а Коста разве что как бегунок Уже пошел резерв Реально, а мне еще не хватает нормального центрального защитника. Пока что его нет, но хотя Марусич. Вот у Марусича очень интересный стат. И вот вратаря бы сейчас какого-нибудь Скорубски. Скорубски подходит, но у Милитау вообще нет сыгранности. Нужно какой-нибудь легенда, может быть Яшина какого-нибудь, а? Ладно, Серхио Эррера как вариант под Милитау, но не знаю, не знаю. Милитау, наверное, мы посадим на баночку, пусть посидит. Тут что-то годное, надеюсь, какая-нибудь икона, которая поможет нам. и 97. Блин. И Куртуа. Куртуа под Милитао. Верати. Ни под кого. Поэтому берем Куртуа. Куртуа нам как раз очень неплохо зайдет под нашего Милитайча. Следующее. Тут какая-то годная карточка. Переборщил я. За годнотой карточек. Тальяфико. Ну, Тальяфико, в принципе, очень неплохо. И тут какая-то годная карточка, судя по свечениям. Альба, Лиуренто, Зидан 97! Это просто топ! Посмотри, как он круто заходит. Вот, просто становится сюда, парняга. Бам! Ну, ну разве это не круто? По-моему, это безумно круто. И он очень годно зашел. Короче говоря, оформил я вот такую вот команду. Не знаю, что из этого получится. Давайте выберем тренера и посмотрим, насколько он сыгранности прибавит. Нужен какой-то чудак из премьер-лиги уже за моренью неплохо. Состав вот такой, попробуем понавешивать и посмотрим вообще насколько реально выиграть драфт играя с навесами. Мне кажется нереально, но я попробую максимально пройти много стадий. Итак, первый соперник какая-то ультрамета, конечно, но линия защиты подкачала. Зубастик 96-й! Супер опасный игрок на самом деле. Мане опасный игрок, но вот защита, ему надо сто кто-то выпускать, но он не сможет заменить всех. Зубастик, как его вообще можно остановить-то? С его мегастатами. Он будет играть, скорее всего, только на него. Нет, ну мы не пропустим же с первой атаки. Найс, мы не пропустим. Горинча. На фланг. Ну, пожалуйста, ребят, на меня надо навешивать на кого-то. Навес. Что это такое было? Окей, кстати. Угловые. Угловыми надо пользоваться. Угловыми надо пользоваться. Факбас навесом. И, пробить! Мехель, как было близко, блин, все-таки шансы есть. Я смотрю, соперник не особо сильный. Одну стадию должны мы пройти, как минимум. Потому что с таким набором игроков все шансы есть на это. Играя за Покбу, за Зидана, очень приятно отдавать передачи с их тостатами, Супер круто. Его главное и самое грозное оружие это зубастик. Все-таки R9 Ультра имба. Супер мета. И будет очень тяжело! Подкат. Хорош Марусич, который раз спасает. На Бензема, Бензема! Ну почему? У тебя ж такой хейдинг, братик! Как ты не забиваешь? Такой простейший момент! Нет, нет, нет, милитао! Не пропускать. Милитао. Пожалуйста, милитао! Я даже не жал кнопку отбора. Ой, Куртуа, вся надежда на тебя. Не знаю, куда он будет бить. В левый угол. Ладно, пропускаем. Но в 21 минута все шансы есть отыграться. Надеюсь, у нас это выйдет. Горинча. С навесом. На Бензему! Бензема! Ну Бензема, ну брат, ну почему ты промахиваешься? Как у тебя это происходит? Ты же просто обязан выручать команду. Сейчас с такими темпами выйдет, блин, Лукаку. И реально развалит, я подозреваю. Потому что у тебя и какие-то проблемы с завершением. Зидан, давай, на скорости, на скорости. Как Мелитау дает проходить. Ну нет. Ну нет, ну нет, ну нет! Ну, ну, нет. Ну это, ну это просто нечестно. Я по этому чуваку уже столько закинул. ой ой первый тайм мне не особо нравится. Все-таки за зубастика он годно убегает, и все навесы мои летят в никуда. Не знаю, Бензема вообще не хочет забивать, тупо отказывается это делать. Наверное, сейчас буду делать определенные замены и выпускать лукаку, которую уж головой должен не подводить. Дальше на фланг. Навес! Лукаку! Лукакич! Вот он, вот он! Кинг Лукаку! Хорош! Просто легенда! Только вышел, сразу забил с навеса головой. Посмотрите, не посмотрите, но ну не суть! Лукаку возвращает нас в эту игру, и я думаю, он покажет еще свои навыки игры головой. Супер имба, ультра имба. Но пока что, по ощущениям, навесы вообще не летят. Сколько раз я не пытался навесить, мы забили всего один Гол. Это не сказать, что прям вообще хорошо. У меня было миллион моментов, когда я мог пробить, но все же я выбирал навес, и он меня особо ни к чему-то не приводил. Опять лукаку забегают. На лукаку! Лукаку! Жаль. Сейчас очень важно. 74-я минута. Ну блин, Вильямс, ну какой к черту Вильямс, он же там вообще, он нонрарный! Горинчи не может убежать от нонорарного бича. И на лукаку. Лукаку! Nice. Это Назар с навесом. Это Назар с навесиком. С навесиком, с навесиком! Погба! Блин, как жаль! У меня было столько моментов. Я, я не смог выиграть этот драфт. Это ультра кринж, ну типа блин, даже одну стадию не пройти, как тяжко было, вы не представляете, они не хотят забивать, сколько раз я не навешивал, Лукако становился за спиной и даже не пытался выпрыгнуть что-то сделать, обидно, да, получилось забить один гол за Ромелу Лукаку, который довольно-таки годный, если сейчас посмотреть, но вес полетел очень хорошо и Лукаку оказался один и забил, но все же... Забивать практически нереально, навесы в этой FIFA не работают. В который раз я в этом удостоверился, и драфт невозможно выиграть, играя только с навесами. Вообще без вариантов. Так что, парни, даже не пытайтесь, не тратьте свои монеты. вы видели мой состав. Эти игроки бешеные. Бензематоц, Пагба, Дзидан. Просто лютые карточки, но даже они не смогли ничего сделать, поэтому особого смысла играть навесами я не вижу. И, как вы понимаете... Данный челлендж невыполним О, кстати, жетон Наверное, это намек на следующий челлендж Посмотрим, что из этого получится Надеюсь, видео вам понравилось И в следующий раз я придумаю какой-то еще челлендж Вы поставьте много лайков Обязательно проделайте штуку, которую я говорил в начале видео И надеюсь, следующий видосик с челленджем Получится более объемным и интересным Ну а на этом все, я с вами прощаюсь Скоро увидимся, всем пока!